Ребятки, дорогие, всем привет! С вами Ромаш Кудер, компания 4 Life. сегодня, как обычно для наших партнеров компания Market, записываем обзор рынка криптовалют. По битку сразу начнем, чтобы далеко не ходить, что по битку пока что цена пилится. Там между 29 тысяч, уровень сильной с истории. Ну, тут еще есть еще одна такая зона 27, 29. И сейчас вот вроде бы пытались закрепиться выше, пошли вниз, стоят как бы снизу. Но, ребята, видите, нету перелов вот этих минимумов, да. И да, много прошли, но падение как мы видим не видим. И плюс у нас локально тренд сейчас восходящий. Поэтому отката эти, скорее всего, для продолжения роста. Ну может быть конечно какое-то снижение, я думаю, что он может сходить на 25, это реальный шанс, или может 23 даже. А потом с перехами думаю все-таки мы должны увидеть 35-38. Ну в таком среднесрочной перспективе. Это пока вот мой сценарий, хотя тяжело сейчас, в жизни. ну понятно, он вырос там на 100% снизу ребят, на реально на 100%, смотрите 15500 и тысяча. то есть 100% это много для битка, поэтому конечно он может и постоять себе сейчас. Пока что все нормально, даже думаю, даже если 25 будут пробивать, ну, думаю, нет, ничего критичного даже нету, Но я думаю, могут пойти на 25 с, с тестом. Хотя пока цена выглядит неплохо. Цена. Э, по аде 30.038. Нормально стоит, хотя формация мне не очень. То есть, видите, был импульс, вернули, потом опять, э, типа, как бы такая попытка роста опять вернули. И обычно такое могут и вниз пробить. И там тогда откроется потенциал где-то движение на 0.32. И оттуда уже можно будет рассмотреть на какой-то лонгец. Пока что такое себе. Хотя локально, в принципе, ну, локально мы растем. Хотя я говорю, коррекция это может быть, я такое не очень люблю брать, нужно какой-то сигнал, либо ложный пробой, ну, то есть вниз и обратно, либо что-то еще, потому что здесь ну, такая себе точка входа, не очень прям сильная. BNB не может никак 335 пролететь, смотрите, очень много, если пройдет, думаю, что мы на 450 пойдем. 335 вот очень хороший уровень, постоянно его очень много раз тестируют. но я думаю, что уже там с 5-6 раза, вот смотрите, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, уже седьмой раз. То есть чем больше раз тестируется, тем, тем проще пробить. Ну или не пробить, скажем так. Ну хотя видите, постоянно поджимать, постоянно там чтобы какая-то большая заявка стоит. Неделька в целом такая тоже распила. Как бы тренда как такового нет, но и нисходящего тренда нет, ребят. Поэтому нормально все тут смотрится на лангец. Просто нужно дождаться сигнала. Я пока вне рынка понаблюдаю. Я пока не хочу лезть. Дот. Дот у нас пытался 5.7 удержать, пока пробивает, но нету импульса, видите, тоже. Но постоянно, смотрите, вот вообще тут волатильность. Один день там, или два бывает какой-то там рост или что, или падение, и дальше все. Тут торговать, конечно, нужно очень точечно, разве что. И вот здесь если брать, ну я бы смотрел где-то от 5, если будет. То есть хотя, если сейчас вот закрепление, может быть и шартец какой-то до 5 будет, тоже можно рассмотреть. То есть пока что сигнал как бы есть, но еще нужно подтверждение этого сигнала. Подождать. Эос. Тут тоже 1.03 пробил. И теперь, может быть, 90 центов там что-то будет. Никак он не может расти этот Эос. У меня там еще долгосрочная позиция. есть, вот тут было ретест вот этого снизу уровня, видите, вот там зона 1.50. И что-то вообще его ниже пробили, чем уровни 2019 года. Ну, такое себе, если честно. На следующем росте там в зону там, 10 буду продавать нафиг все это. Не хочу в этом сидеть. Давно уже я тут сижу. Думал, там он покажет хотя бы доллара 30-40. Он вообще никак никуда не идет и хуже рынка смотрится. Но это долгосрок. Я еще брал очень давно, ребят. Значит, пока что 1.03 вот, и 0.91. Ну, вот эти вот два уровня. Можно и рассмотреть, что-то от них будет. Эфир 2.28 и 1.661. Вот здесь вот что-то искать, но не знаю, мне не очень нравится, еще такая вот эта модель непонятная. Хотя с таких непонятных моделей часто бывает и хороший рост. Да, ну, видите, вот был лож, ложняк сделали, хотя вот, видите, вот это уровень очень класс, 1700, вот 1700, вот, вот ту, ту зону, с которой вот это был прострел, сейчас мы пока выше находимся, вроде бы неплохо, но вот если так посмотреть график, ребят, то тут, конечно, еще может могут еще раз ходить там на тысячу, конечно. Хотя. Посмотрим, как бы он сильнее рынка, в принципе, это коррекция на росте, и сейчас вот так стояли, хотя не было такого набора, как здесь. Его может и не быть эфир, то есть этот раз, конечно, может по-другому сделать. Но смотрится сильно. Лайткоин Халвинг у нас в августе, сейчас откатился, ну, можно рассмотреть отсюда, я бы смотрел бы на 81,5 и 103. Вот два уровня, хотя может он, видите, с 3, третья неделя стоит 84.3, вот эта вот зона, видите, вот это все, можно пробовать и 84.5, вот со стопом сюда ниже, ну или даже по текущей со стопом, хотя тут у нас, смотри, потенциал, потенциал у нас получается 15 долларов, а если мы поставим стоп, сколько надо поставить, 88, а стоп 4, ну маловато, маловато, надо брать хотя бы где-то по 80. 6 и стоп тогда 84 вот так вот если брать по факту ну точка такая себе но хотя сильно халвинг будет думаю что еще потянут там зону 125 150 сн шка вчера залили ребят но пока я ничего критичного здесь плохого не вижу то есть нормально все вот уровень 4200 никак не могут пробить его вот 4200 если пройдет 4200 то есть шансы на 4600 там 4800 если 4.200, вот этот пробьют. Пока что никак не могут, хотя очень много раз тестировали. Локально пока неплохо. Ну, хотя может быть все, конечно, пока здесь все нормально смотрится. Хотя могут еще раз сюда сходить на 3.500. Такой вариант тоже возможен на средние сроки. Солана. Тут два уровня. 20 и 26.3. Вот. От них нужно торговать. Пока что внутри диапазона я бы не лез в эту, в эту точку. TRX 0.644 и вот сейчас 0.07 если 0.07 пробьет и закрепление можно рассматривать в зону 0.08 рост Но очень неплохо сильнее рынка все падения выкупались видите и дальше начинается расти нормально все здесь Люман, ребят прошел ниже 0.93 вот он и дальше цель 0.08 будет Хотя тут конечно, но ну я брал бы 0.08 вот отсюда где-то, потому что тут внутри диапазона. Точка, ну конечно непонятно, но обычно говорю, такие непонятные точки, они очень часто идут. Хотя я такое не лезу, вам вот так вот скажу честно. Ripple, Ripple 0.55, 0.57 и 0.42. И два. Вот тут вот можно рассмотреть его, конечно, накопился неплохо, очень хорошо постоял, поэтому я Ripple в долгосроке жду там 8-10 долларов, там буду выходить, ребят. да вот У меня там цели будут где-то в вот 8 до 10 долларов. Учитывая, что я там сижу уже э -э года 4, наверное, <х�000> поэтому надо взять хотя бы какое-то движение. Поэтому Ripple неплохо стоит, можно рассматривать также вот эту точку. 0,42 или 0,55 выше с закреплением, То есть, когда пойдет. И Тезас еще у нас есть тоже. Тяжелый, медленный. Вот пробил 0,103. И сейчас уже, я как бы думаю, что 0,91, а возможно даже 0,8 мы увидим. Такой, конечно, разворот был. Думаю, еще ретез может быть этого даже будет. Или выше этого лов. То есть, можем Хотя вот здесь тоже уровень есть. Смотрите, вот. Видите, там 0,95. Ну тут зажато да получается. Если мы это отметим, то да, 0,103 можно разве еще забирать, хотя от него было движение вниз и вот от него останавливали. То есть поэтому тут, конечно, тоже пила такая. Я пока вне рынка, у меня есть несколько позиций там, да, ну много я позакрывал, ну, есть просто тут не вся, не вся крипта, много там альфа у меня была, Icon было, ICX, и там на импульсах это все позакрывал, пока посижу в кеш, понаблюдаю. Если будет какой-то сигнал хороший и так далее, буду брать. Пока что я в сторонке немножко постою. Есть у меня там еще другие позиции, конечно. Если пойду, то хорошо. Пока лучше постою в сторонке, мне надо каждый день торговать и постоянно быть в позиции, постоянно быть в рынке. Можно иногда со сторонки тоже эта позиция понаблюдать, когда тебе надо, тогда и заходишь. Ребятки, всех, кто нету счет открывайте считаю компания Маркетс по ссылке ниже получайте бонусы. Это в принципе надежно я считаю и наверное даже понадежнее, чем другие биржи централизованные. Там, централизованные да Потому что у вас договоров нет, у, у вас есть договор, есть там и крипта, есть акции, фьючерсы, все в одном терминале, в одном счете и вот, какая-то ответственность брокера есть, потому что есть именно договор. А если мы возьмем какие-то биржи, у вас просто проводите KVC, никаких документов даже нет, никаких договоров. Просто переводите деньги на сайт и в целом сайт закрылся, там да, что-то как FTX было, да, пример, вот все, деньги пропали. Поможет и вернуть, но, конечно, у меня там тоже было там долларов 700, пока что информации об этом нет, хотя приложение уже вроде можно скачать, пока оно не рабочее, я заходил, пока не работает, но может быть и возобновят. Но хотя, все-таки ситуаций не было, лучше очень внимательно к этому относиться. Ребятки, я тогда всех обнял. Увидимся в следующей неделе. Всем хороших э -э торгов, прибыльных сделок. И до новых встреч. Пока.